По поводу, в общем-то, боя с Солида, то тут, тут наверное, ну, многое чего не скажешь. Там все было против Василия. И даже не помог авторитет э, Боба Арума. Удары ниже пояса, грязная работа. Рефери ни на что не обращают внимания. И плюс ко всему Ломаченко еще и молчит, и, и не жалуется. И это все сыграло, в общем-то, такую злую шутку. и, и... Он не стал чемпионом мира, не побил рекорд. Адаптация к профессиональному рингу у Васи, в общем-то, произошла уже фактически. Да, несмотря на проигрыш, во-первых, он прекрасно провел бой, несмотря на поражение против Солида. Чуть-чуть не хватило, в общем-то, опыта. Он немного не поздно в стартанул и начал работать на полную катушку. Тем более, что мы увидели в последних раундах, он чуть было досрочно не выиграл. И, и хорошо дышал у него, с выносливостью все было хорошо. И, в общем-то, если он чуть-чуть раньше начал набирать обороты, больше агрессивнее работать, больше ударов выбрасывать, я думаю, что там была бы победа. Так что. Вот тот опыт, который он получил солида и тот бой, который он провел, он уже, в общем-то, трансформировал Васю в профессионала. И я надеюсь, что в следующем бою он все, весь этот опыт, весь этот багаж знаний покажет, продемонстрирует против Рассела. Видископ ⁇ спортивный видео.